Я приветствую тебя на своем канале Тараторка, тема сегодняшнего расклада, посмотрим, да, загаданную вами женщину, вы можете находиться с ней в отношениях, можете уже разойтись давно достаточно, ну или недавно, и вам интересно, как она вас, о вас отзывается, что думает, да, будет ли она действовать, ну и совет посмотрим, да. Так тайм-коды будут в описании. Не забывайте подписываться на канал, комментировать, предлагать свои варианты для раскладов. Напоминаю, расклад сейчас у нас для мужчин. Так, посмотрим по ходу дела, сколько у нас будет вариантов. Так, Ну, давайте четыре варианта сделаем. Надеюсь, вы выбрали. Вы выбрали, надеюсь, да. Сперва мы будем смотреть, кто пришел на расклад, кто вы, да. Мы начинаем. Первый вариант я вас приветствую. Кто вы? Угу. Ну, меня сейчас смотрит человек, который выбрал этот расклад, да, молодой достаточно, да, это, скорее всего, до 40 лет. Возможно, некоторые из вас студенты, ну, или молодые специалисты, да, в своей сфере, вот. Человек вы достаточно влюбчивый, хорошо вас воспринимают в, новом, в новой компании, да, как среди, вот, знакомых-знакомых, какая-то тусовка, да, где вы отдыхаете, либо новое место работы, да, куда бы вы ни пришли, вы быстро достаточно, да, на себя внимание обращаете окружающих, достаточно коммуникабельный вы человек, но порой вам это мешает, потому что частенько вы в годы каких-то связей, да, чтобы на вас хорошо как-то... О вас, вернее, чтобы хорошо отзывались люди, да, вы, возможно, будете к себе как-то можете подействовать. Это не есть хорошо. Есть еще склонность некой вот этой детскости, да, то есть, о чем я сейчас говорю, это вы можете часто просыпать, опаздывать, да, на важные встречи, на какие-то мероприятия, где вы условились в определенное время, да, вы там инвентарно ну, можете там проспать или там не рассчитать на дорогу времени, да, и опять же опоздать. Но вам, как бы, да, идут часто на уступки в силу того, что вы достаточно коммуникабельный человек, к каждому найдете подход, но зачастую, опять же, вы часто не можете остаться наедине с собой, со своими мыслями разобраться в себе, и это порой вам мешает. Вот. Часто не можете придерживаться какой-то единой цели, да, можете часто менять мнение свое, понабравшись чужих, да, не самому, да, скорпулезно как-то проверять информацию. Вы часто доверяетесь информации, сказанным вам Каким-то знакомым или даже малознакомым человеком, потому что вам кажется, что ну, вот эта наивность детская, она у вас присутствует, и вы сразу можете слова на, на веру принять другого человека, даже если они э, входят в диссонанс с вашими, даже если вы разбирались до этого э, в вопросе, вы все равно э, мнение чужого как-то, знаете, э, ставите выше себя, вот. Есть в этом некая незрелость. Итак, если это вам откликнулось, давайте посмотрим на девушку, которую вы загадали. Кто она? Кто она? Покажите. Ну, на нее вышли старших аркана что я могу сказать девушка скорее всего старше вас у вас есть разница в возрасте это может быть фактическая да физическая то есть у вас там до 10 может там для, для кого-то до 20 лет там разница в возрасте или она была бы знаете у вас допустим фактическая разница небольшая да но она более развитая в ментальном плане да он как-то мудрее вас, что ли, в поступках, э, в действиях. Э, э, то есть она такая цельная личность, которая... Э, которая... Если какой-то шаг для нее важен, она очень хорошо продумывает его. Она не бежит, сломя голову, да, как вы порой можете себя вести. Э, она, как, знаете... Она, знаете, может еще местами в ваших отношениях она скорее занимала позицию старшего, доминанта, возможно, да. В многих вещах она вас оберегала. Вот. Может быть, в быту, может быть, в принципе, в каких-то вопросах, где вы не могли что-то Решить, она вам подсказывала очень удачно, и вы достаточно быстро как-то, да, разбирались со своими делами. Что еще я тут вижу по этим картам? Вижу, что вы не вместе сейчас. М вижу, что она находится достаточно далеко, возможно, за, за границу уже уехала куда-то. Или уехала просто, ну, в другой какой-то регион. Вот. Что еще тут можно сказать о ней? Ну, она такая хозяйственная очень женщина, девушка, да, многого добьется, а -а -а местами даже, ну... То есть, но ну, у нее, как бы, как бы сказать, если вы более романтичный человек, то она более такая приземленная, то есть она любит э -э, счет деньгам, то есть она каждую копейку может считать, на что и как она тратит. Очень любит копить деньги но при этом, то есть про нее можно сказать, и не настолько богата, чтобы покупать дешевые. Вот это все про нее. Если вам это отклики, откликнулось, да, давайте посмотрим, что она думает о вас сейчас. что она думает? Смотрите, есть несколько вариантов. Вот. Первый из которых сейчас у нее есть новый мужчина, да, с которым она в новых отношениях. И, в принципе, она этими отношениями достаточно довольна, можно сказать, да. Начало, скорее, да. Я бы так обозначила сейчас период этих отношений. Это начало отношений у нее с новым каким-то мужчиной, который, в принципе, ей подстать. Но он такой более... Если на вас она смотрела Как на хорошего, доброго Красивого, молодого парня да, С какими-то перспективами То здесь уже человек Достаточно самодостаточный Состоявшийся, возможно Ее ровесник Также может быть ментально Или человек может В каких-то органах работать Или же Просто быть старше Нее, да, может лет 10 также, да. То есть какой-то по нутру, короче говоря. Вот. Что еще? Другой вариант. То есть она видела у вас. Она сейчас смотрит, да. А, она видела у вас потенциал для развития вот в такого какого-то мужчины с большой буквы, да. И.. А... По какой-то причине, да, я не знаю, что что послужило вашему расставанию, но она как бы приняла решение пойти во что-то новое, да, то есть, э, возможно, у нее были попытки из вас сделать какого-то альфа-самца, да, по ее мнению, но они не увенчались успехом, хотя тут прямо сквозит тем, что она прямо хотела, чтобы вы таким мужчиной стали, то есть, да, переделать она вас не смогла под себя и решила пойти во что-то новое, какое-то, знаете, жалко, ну как бы жестко не звучало, жалко ей в силу того, что она такая достаточно, не скажу, что меркантильная, да, скорее хозяйственная, как захоз, как вот это вот все, да, которые... Которая распределяет ресурсы, да, и любит их приумножать. Вот человек как бы жалеет о потраченном времени. То есть это какая-то жалость к себе идет в некотором случае. Вот. Что еще она вас думает? Что вы слишком, слишком засиделись да, на своем месте. То есть вы... Как будто в ее глазах вы не достигатор каких-то результатов, вы, ну, то есть как-то идете по, по пути меньшего сопротивления, да, то есть некая лень какая-то, да, хотя вы могли там чего-то достичь, это опять же с ее слов, но вы никаких усилий для этого не прикладывали. Все как-то у вас по простому идет, вам еще идти идти и расти и расти, да, до ее уровня. Вот что она о вас думает. Давайте еще посмотрим. Ну, хотела она от вас получить а -э, семейных каких-то, да, М -м -м, семейных уст. То есть рассчитывала на то, что у вас как-то все перейдет в стадию отношений, что вы возьметесь за ум. Вот, но, видимо, не сложилось, не, П не получилось, да. Всеми силами она старается о вас не думать, могу так сказать, но не получается, не получается. Что-то чем-то вы так ее сильно зацепили, что вот прямо она думает о вас. Но во всяком случае, на данный момент, пока мы этот расклад делаем. Но давайте посмотрим, будет ли она как-то действовать, напоминать о вам, о, вас, о себе. Давайте, да. А... Ну, могу так сказать, просматривать через соцсети, узнавать через знакомых знакомых, да, там прикидываться какой-то дурочкой, э, ничего не знающей, да, но выкручивать таким образом, да, ну, какой-то разговор, э, что люди сами ей будут о вас что-то рассказывать, если они вас что-то знают, да. Э, чувства у нее не остыли, не остыли чувства, э, но и не как бы сказать не полыхают во всю силу то есть здесь какой-то холодный расчет чувствуется да а для чего она это делает для некоторых это проиграется как какой-то запасной аэродром знаете типа если мимо будет проезжать там да встретиться случайно. Ну, короче, вот так вот все обставить таким образом, что вы как бы у вас дорога как-то пересечется, и посмотрев э, какие-то ну, на вас, увидев какие-то перспективы или что-то еще, или свои какие-то алчные, какие-то э, хотелки, да, не знаю, может, секс надумать, может, еще что-то, то есть, ну, может, просто флирт какой-то, ни к чему не обязывающий, просто подбередить душу, да, вам, или же м -м, успокоить свое сердце, может быть, еще и так, то есть, вот, какой-то вот такой вот у нее интерес в вашу сторону по поводу действий. Что еще она будет делать? Ну, она будет делать вид, что у нее прям все шикарно. Все просто охренительно. Но по факту у нее, знаете, сложный сейчас будет период жизни. Не знаю, с чем он конкретно связан. Но какая-то какой-то аромат жертвы да, отсюда веет. Все-таки, ну, она в первую очередь женщина. Женщина такая как бы она себя нарочито не считала устойчивой и стабильной. Все равно какой-то у нее там в душе, в душе цунами как-то назревает и оно вот скоро выплеснется. Видимо, она такой человек, который очень долго-долго в -долго себе копит, а потом бац и просто дамба разрушается и просто там такой поток, что просто всех все все смывает. Поэтому вот тут об этом, короче, говоря речь. Ну, давайте посмотрим совет для вас. Вам-то что от этого, как действовать? Ну, не ведитесь на провокацию, вот. Не давайте ей себя почувствовать, знаете, на коне. Самоутвердиться как-то за ваш счет. Потому что вы для нее, вы как ступенька, короче говоря, для того, чтобы, знаете, вот ее шаткая. Шаткая психика, то есть, да, золотала, короче, вот эти вот дыры, пробоины, да, которые вот-вот сейчас а, дадут вообще такую трещину, что просто уже не золотать за счет вас, если она сможет как бы, да, проманипулировать вами, она будет это в свою пользу, короче говоря, ввести. А вам от этого никакого толку проку нет не ведитесь на то что «Вот давай попробуем сначала или что-то в таком духе потому что это не ваш вариант тут, тут какой-то холодный расчет ну плюс месяц плюс сладострастие идет вот какая-то знаете подкормка своих обид и как-то знаете самоутвердиться за ваш счет подкормить своего вот этого вот это про все про это поэтому ваш Ваша как бы, да, ваша позиция тут должна быть однозначной, типа, пошла нахер вон, как бы, все, у нас я тебя не знаю, ты, короче, проваливай, вот, из моего пространства. Вот жесткая, прямо, в таком вот, прям, конкретном таком посыле, ей дайте сразу понять, что она, ее здесь никто не ждет, и шла она лесом, короче говоря. Потому что вот она от вас в своих, в ваших, вернее, вот этих отношениях, она хотела вот этой властности с вашей стороны, но получилось так, что она вас задавила, и, короче, пришло, ваши отношения пришли к коллапсу, да. И тут она как бы получит от вас ответочку вот именно в таком формате, который она хотела, то есть, да. А... Возможно, это даже ее как-то, ну, вот эти садомазохистические... Э внутри, да, потаённое желания, вы как-то, не знаю, пробудете, возможно, даже как-то она еще больше захочет с вами как-то законтачиться уже для каких-то других вещей. Ну да, под яул, чтобы все пошло, но уже как, знаете, страсть какая-то чтобы была секс но это все, все равно не приведет к какому-то знаете хэп-энду то есть вы попользуетесь возможно друг другом ну и как бы опять снова а, разбежитесь вот. то есть тут о чем говорится что эти отношения не имеет смысла возвращать вот. потому, да, потому что она захочет за счет вас выехать надеюсь я вам помогла первый вариант а, напишите комментариях свою историю, да? Насколько вам откликнулось. Вот. А мы продолжаем. Второй вариант. Я вас приветствую. У нас расклад на загаданную вами женщину, да? Расклад на загаданную вами женщину. Честно говоря, этот расклад записываю уже второй день подряд. У меня почему-то так сложилось. Не, не получилось, Сперва по техническим причинам. А потом у меня кошки начали чудить, кто не знает, у меня дома живут три кошки, и они, короче, периодически в кадр влезают, но тут прям, но тут прям не получилось, в общем, записать, поэтому пришлось все заново делать. Итак, второй вариант. Расклад на загаданную вами женщину. Давайте посмотрим, кто вы, попришел на расклад. Так, смотрите, человек, вы, возможно, в разъездах, у вас сейчас нет постоянных каких-то отношений, я здесь не вижу их. Скажем так, у вас не совсем разборчивые половые связи, то есть да, нет какого-то определенного эталона внутри у вас в голове, по которому вы выбираете девушку для... Не знаю, для любви. Если так можно выразиться, любви я тут, честно говоря, не вижу. Во всяком случае, сейчас у вас больше дорога тяготит, манит, чем женщина, поиск женщины, партнерши да, для совместной жизни. Так... Ну, что я могу сказать? У вас достаточно часто меняют девушки. Вот. А, что еще, что еще? Ну тут карта дурака вышла, нулевая старшая арка, но он говорит о том, что а, человек вы достаточно легкий на подъем, вы идете с головой во что-то новое, да. Но это вам с одной стороны помогает, да. Вы, возможно, объездили полмира. А... У вас была разная интересная работа, кем вы только не были, да, где вы только не были, с кем вы только не были, да, но вот именно постоянных каких-то отношений я у вас не вижу. Вот, вот это об этом. Сейчас вас интересует, это в основном, заработок ваш. Какой-то стабильности хочется тут вот вам. Давайте еще парочку вытащим-ка. Да, вот уже устали, чувствуется. Устали вы от легких отношений, да, ни к чему не обязывающих, надоело вам каждый раз улюбляться и где-то, конечно, вы себя плохо вели, где-то с вами нечестно поступали, но вот это все вам уже осточертело, хотите постоянных семейных уз, где будет царить полные идиллия, где не будет интриг всяких а, закулисных и все остальное, да, где вы все проблемы будете решать в семье. Если это про вас, продолжаем. А, кто она, на кого вы сейчас смотрите? Была у вас зазноба. Почему была она и осталась у вас зазнобой, да? Отношения я здесь, опять же, не вижу. Но, как бы, знаете, из всех тех девушек, с которыми у вас был интим, да, с которыми вы пытались, из немногих, да, то есть вы могли спать с другими, но ну, там много было девушек, но именно с кем строили их, ну, не так уж и было много. Но вот эта, именно вот эта женщина, да, она покорила ваше, э, ваше тело, вашу душу, ваш, ваш разум, да, что называется. Потому что, ну, такая женщина, как самородок, что ли, вот какое-то такое у вас к ней отношение. Давайте посмотрим ее, что у нее, что она, кто она. У этой девушки, возможно, кто-то в семье да недавно либо скончался, либо тяжело болеет. Какое, какая то у нее сейчас полоса неудач происходит, да, где ее вот как будто проверяет на прочность. Но она сильная. Сама по себе такая не пропадет, как говорится, да. Ну смотрите, для некоторых эта девушка была кармическая. Не знаю, знаете ли вы вообще такой термин? Но это когда отношения построено не просто так. Да? И даже если вы уже ну, давно расстались и все еще думаете, то есть это были данные отношения, был дан человек для какого-то урока да, кармического. То есть вы должны из этих отношений вынести какой-то урок, очень важный, как-то как проапгрейдиться, что ли. Вот она для вас была таким учителем. Может быть так, что она ушла достаточно, ну, как-то тихо, не ссорилась с вами, не пыталась вам что-то навязать, какое-то свое мнение, просто молча, возможно, она ушла, развернулась и все. То есть, э -э, что-то что об этом тут. И вот это, знаете, чувство недосказанности, э -э, оно больше с вашей стороны какое-то прям по раскладу нежели с, не с ее стороны, вот. А сейчас она проходит свою трансформацию, но это, скажем так, ее проверяет на силу воли, да. Для чего? Для того, чтобы она какой-то какой ресурс свой получила, да. Какой конкретно, я вам не могу сказать. Он тут какой-то завуалированный, возможно, это связано с ее ментальным здоровьем, да. Возможно, она... Не просто там женщина, да, а женщина с какими-то зарами, силой какой-то, да, внутренней. И вот у нее сейчас происходит трансформация, перенастройка организма, где она сможет уже после этого использовать свои ресурсы как-то иначе. Ладно, давайте посмотрим, что она о вас думает. Ну, что она думает? Думает она, что как-то некрасиво вы себя вели в отношениях с ней, были частые какие-то пришел-ушел, да, вот это вот вот это вот отношение такое потребительское больше такое, как будто да никуда ты не денешься, мы уже уже вместе. То есть вы как-то, знаете, не ставили ее в известность своих каких-то с своих делах то есть да не, не считали нужным вот как-то вот такое что-то видит от этих карт а, у нее есть подозрение в том что вы относились к ней как к чему-то само собой разумеющемуся да и тут прям знаете Такое впечатление, что вы как-то могли грубо ей ответить на какие-то вещи, да, которые ее интересуют. То есть она могла у вас что-то спросить в плане отношений, там, развития дальнейших. Да? А вы вместо того, чтобы идти на диалог и решать этот вопрос да, вместе, вы как-то отмахивались от нее вот это вот... Вот это чувство пустоты, вот ее вот, конечно, не очень было приятно все чувствовать. Что еще она вас думает? Ну, что она думает? Она думает о том, что у вас, в принципе, как вы вот э, разбежались на, на том уровне, на котором вы были, да, э, в плане какого-то саморазвития, э, на том вы и остались. То есть вот, вот что-то тут об этом. То есть э, из серии э, образ жизни у вас не изменился, отношение к жизни тоже, к вещам каким-то, да. Э, вот эта вот система ценностей, она у вас на том же уровне осталась. Слишком, слишком легко вы как-то для нее важным вещам вы относились и относитесь до сих пор. Она знает, что вы ментально как-то пытаетесь до нее достучаться. Она об этом знает, наверное, в силу того, что у нее есть какие-то врожденные способности. Да? И... Но она не считает, нужно как-то, да, отзываться, давать вам понять, что она готова на какой-то диалог. Ей это неинтересно. Что еще? Да, это законченная для нее история, и она не, не хочет ее ворошить. То есть прожила, да, пережила, и все, я иду дальше. Вот у нее об этом. А у вас вот, вот такие вот какие-то мысли. Давайте посмотрим, будет ли она действовать. Нет, не будет действовать, сразу могу сказать. Почему? Ну, потому что у нее своя жизнь, у нее уже, может быть, мужчина постоянный, у некоторых переезд, постройка какая-то своего, возможно, дома, что-то вот в таком духе. У многих именно переезд и новые отношения. уже, уже существующие у некоторых еще впереди это, да, у девушки. Она действовать к вашу сторону не будет. Э, ей это ни к чему. И... Ну, потому что, э, ну, я уже ранее говорила, она... Она все, она как бы ушла и ушла. Все. Давайте посмотрим. Вам совет. Давайте лучше посмотрим. Ну, смотрите, придет вашу жизнь другая. Более, скажем так, жесткая, наверное, да, женщина, но более для вас понятная. То есть вы тут как два сапога пара, наверное, да, будете. Но все равно вам нужна женщина-хозяйка, которая именно не просто хозяйка, а которая будет еще и вами руководить. Потому что ну, вам нужна жена такая, которая будет вас направлять, вами командовать, как бы это жестко, возможно, сейчас не звучало, и как-то, не знаю, но простое, потому что вы себя, как бы, да, по жизни вели себя как этот, как человек непостоянный, то есть у вас нет какого-то определенного графика, вот этого опыта, когда вы а... Ну это сложно объяснить, но я надеюсь, вы меня поймете, да? Когда вот, да, вы можете сами себе зарабатывать на жизнь, я ни, ни в коем случае, да, не пытаясь вас как-то прикнуть или унизить, нет. Это говорит о том, что вот вы как холостяк, да, живете и жили всегда. И вот этого опыта семейного очага у вас вообще нет от слова совсем. И вот эта женщина, жена ваша, она вам нужна для того, чтобы вот этот очаг для вас создать, и при этом как бы для вас быть опорой в каких-то вещах непонятных, новых для вас, понимаете? И к этому не надо относиться как э вот меркантильная баба там или еще что-нибудь. Нет, она именно с этой позиции, с позиции такого более опытного человека в этом, в этом вопросе. Вот. И она вам поможет как-то, знаете, семью вашу создать именно в тех реалиях, э, которые вы себе представляли. Да, внутри всегда, И с детства. Такую семью создать поможет, которую вы хотели. Вот такой вот вам совет. Идите в новое. А Ваше суженое придет к вам. Но уже другая. Так, с вами я заканчиваю. Третий вариант, надеюсь, я вам чем-то помогла. Обязательно оставляйте комментарии, да, у кого как проигралось. Мы продолжаем. Четвертый вариант я вас приветствую. У вас расклад на загадываю вами женщину. Вот сюда поставлю, чтобы не видно было несклад на загаданную вами женщину. Так что тут? Что тут Что тут? Давайте посмотрим, кто вы. Ну, прямо вы тут не вышли, да, скорее вышли немножко другие вещи. Смотрите, у некоторых из вас очень важную в жизни роль играла установление ну, себя как человека, да, взрослого уже играла ваша мать, или, ну, какая-то старшая женщина, которая которая учила вас, не знаю, жизни, да, оберегала, защищала вас, какой-то вот эталон в ваших глазах, вот женщины у вас, вот он остался от вот этой вот, не знаю, что это за женщина, у каждого своя, посмотрите, может быть, это ваша мать, у вот. некоторых она уже ну, не в этой как бы реалии находится, да, возможно, она уже покинула этот мир. Но вот у других это мама... Но ну, если прям совсем в... на максималках, да, то это, скорее всего, может быть женщина-тиран, мать-тиран, может быть, да, когда она не дает вам развиваться, все делает за вас. Под, под предлогом, типа, я, я же для тебя стараюсь, вот это все, то есть, ну, что-то вот в таком духе, и вы, я не вижу, что, вот вы меня не вышли, короче говоря, вышла ваша вот эта вот проекция вашей матери, и... Она диктует вам, как жить, как действовать. Уже как бы человек-то не сидит у вас над духом, не командует вами, но у вас установка, вот эта проекция внутри, она осталась. И сейчас, на данный момент да, жизни, у вас как бы перенастройка идет, и для вас вообще непонятно, как в принципе взаимоотношения-то вести. Правильные, долгие, плодотворные. Тут, тут что-то про это. Вот это вот ермо вы с себя сняли, как вам кажется, но по факту не сняли. Ну вот понимаете, как хотите. То есть вы хотели, но у вас не получилось. Вот эти вот установки, они у вас остались. Их не так легко с себя сбросить. Потому что когда ты жил в такой... В такой ситуации всю жизнь, ну, как бы от этого не избавишься так просто по хотению, по велению, да. Давайте посмотрим на женщину, которую вы загадали. Кто она? А тут, смотрите, какой-то даже конкретный ей не выпало. То есть это какие-то попытки, скорее ваши, да, вот эту женщину найти для себя. Но в каждой женщине вы ищете вот эту проекцию своей матери, не находя ее, вы разочаровываетесь, и девушка это разочаровывается, и у вас ничего не получается, вы некрасиво с ней расходитесь, потому что и она вас не понимает, и вы ее не понимаете. Короче, вот получается какая-то херня. Какой-то, знаете, у вас идеал в голове выстроился по этой всей системе воспитания, да, если так можно назвать которую вы не можете найти, и, и в каждой девушке вы, опять же, как я говорила ранее, пытайтесь отыскать хотя бы какие-то косвенные черты. Ну, тяжело вам, конечно, жить. Ну ладно, раз тут вот у нас нестандартный расклад вышел, давайте посмотрим сразу совет. Совет такой, смотрите, начать нужно все с чистого листа, вам нужно просто полностью отречься от всех тех установок, которые вам были навязаны. Возможно, через работу с психологом, возможно, через проработку самостоятельную какую-то, да, но вам нужно вырасти для начала как человек, как взрослый человек, когда вам нужно, когда у вас возникают вопросы, и вы разбираетесь, не обращаясь к за помощью каким-то другим лицам, да, а самостоятельно, да, своими силами. Вот об этом тут речь. Совет такой, как бы, из мальчика нужно превратиться в мужчину. Да, просто тупо, но ну, как бы тут карты говорят об этом. Возможно, вам нужно выйти из кто-то из вас до сих пор живет в родительском гнезде. Вам пора уже выпорхнуть из него, да, перестать уже э, вести себя как ребенок, надеяться на то, что э, вот вы сейчас по -по покачаете права и вам все вот. Э, как в детстве, да, все купят, все дадут, такого уже не будет. Вы должны уже себя, в свои руки переп... ну как бы взять и стать уже взрослым самодостаточным мужчиной. Ну, как бы напишите ваше мнение об этом раскладе, обязательно я посмотрю. Мне интересно, у кого как откликнулось. Если это не ваш вариант был, перезагадайте другой. Сами я заканчиваю. Все. Так, третий вариант. Благодарю вас. А мы переходим к четвертому варианту. Четвертый вариант. Приветствую вас. Так, расклад на загадываю вами женщину. Кто пришел на расклад? Кто вы? Ну, это возможно, знаете, продолжение того расклада предыдущего, третьего варианта, да. Ну, если вы его не смотрели, то сперва его посмотрите, потом уже на этот переходите. Тут не вышел как человек конкретно, да. Тут опять же продолжение. Смотрите, сейчас я еще разложу, чтобы видеть более полную картину и вам всю историю рассказать. Смотрите, а, тут вышла сразу женщина, да. А, если вы смотрели предыдущий расклад, то вот слушайте. Вот появляется женщина, некая фигура, похожая на а, чем-то отдаленным. Возможно, ну, в первую очередь, я бы, наверное, властностью да, своей, вот этой, некой, похожей на вашу родительницу, да, которая вас воспитала. Вот она тут вышла, похожая на... Вот вашим каким-то стандартным любовным, да, которые у вас ну, выстроились. Вот. Вот пришла на расклад эта женщина, да, которую вы загадали. Она, как вам кажется, это та золотая середина, которая вам необходима. Вы, опять же, находитесь... На стадии, ну, как бы жестко не звучало, но каком-то какого-то стадии на, на какой-то стадии эмбриона. То есть вы э вроде взрослый человек, но вы не э ментально вы не выросли. То есть вы все еще идете по детскости. Вы мыслите, как ребенок во многих вещах, вы считаете, что вам должны, да, что к вам несправедливо относятся, что все козлы а я хороший. Потому что вот меня обделили тем-то, тем-то, тем-то, мне навязали то-то, то-то, то-то. Короче, да, я жертва и все такое. Но при этом я хочу, чтобы все было шоколадно, и при этом вы не... А, то есть вы можете часто а, начинать что-то новое, вы, но вы не заканчиваете никогда это дело, потому что достаточно быстро вы ну, выгораете. Вот. И вот в силу всего этого вам нужна такая командирша, короче говоря, да. Эта командирша, она у вас есть. Она тут есть. Вы сейчас с ней в отношениях. Но я могу сразу сказать, что вы хотите той искренней чистой любви, да. Вот вы хотите вроде немножко похожую женщину, но она, тем не менее, должна как-то вас слушаться, да. А, вести себя женственно. То есть давать понять вам, что вы мужчина, но при этом вы ничего делать не хотите. Тут про это, да. Ну и какой-то замкнутый круг получается. И она тоже свои мысли имеет на этот счет. То есть она тоже не проработанная в каких-то вещах. Да, она может хорошо зарабатывать. У нее может быть какая-то недвижимость. Но это все ей досталось тоже своим путем. В плане... Получила она, возможно, это по наследству. Да, она их не просрала, не потратила. Но, тем не менее, она... Я не скажу, что она как-то, знаете, далеко ушла в развитие от вас. У нее тоже какие-то свои загоны есть. И вот вы таких два ребенка встретились, да, и пытаетесь построить свою семью. Что я могу сказать? Тут у вас одна ложь на другой лжи, короче говоря. какие-то тайны друг от друга у вас есть, и какие-то недомовки между вами остались. И это приносит какие-то свои страдания, но вы, тем не менее, не пытаетесь эти вопросы решить, потому что вы знаете, что если вы копнете глубже, возможно, вся та красивая картинка, которую вы себе представляли да, в которой вы живете, она рассыпется, как, ну, как пепел по ветру развеется и всё. Но у вас, в принципе, есть для этого основания положить. Ну, потому что тут для некоторых э, отыграется, что какие-то разговоры за вашей спиной велись, да. И вы тоже как бы э, вели такие же разговоры по поводу этих отношений. Также э, нечестная тут любовная история идет по семерке, да. Э, чаш, потому что, возможно, это было... Не из чувства высоких каких-то материй, да, сделано вот, весь этот ваш союз, а из каких-то меркантильных вообще моментов а, у каждого свои, вот, у женщины тоже свои есть меркантильные, короче, интересы, так же, как и у мужчины, м -м, смотрящего это. А, да, вы нашли друг друга, вы молодцы, красавчики, но это не та любовь, которую вы бы хотели. Но вы и это боитесь потерять. Почему? Потому что вы не готовы в... в как-то, знаете, идти в рост, реализовывать себя, эм, расти, да. А все равно жизнь заставит вас. Жизнь все равно по своим местам. Вы, вы рано или поздно, вы научитесь. А, также, что еще могу сказать? А, в отношении этой девушки а, вы услышите, вернее, ну... Достаточно, возможно, для вас в запоздалой форме, да, но очень важны какие-то вести. Вести, которые еще раз у вас в голове, да, поставят вопрос о том, что вообще нужны ли эти отношения, то есть будет вопрос стоять у вас так, расстаемся или нет, короче, да. Какие-то какие такие вещи будут. Давайте посмотрим. Что-то берет, забежала. Давайте посмотрим, что она вообще о вас думает сама. Ну что она думает? Она думает, что она вас... Эм, как это сказать? Приручила. Она дала вам ту как бы объяснить ту защиту, да, которую вы которую вам была необходима, да возможно в принятии каких-то решений где вы, ну, у вас нет опыта и вы не хотите этому учиться вот эти вопросы она взяла на себя но при этом она вас как бы привязала к себе этим то есть это какие-то созависимые отношения у вас получаются и не сказать при этом, что, вы и она довольна ими. Но как бы стерпится и слюбится, что называется, да? Вот э, хочется здесь об этом сказать почему-то. Что еще она думает о вас? А что она думает вот она думает что та фигура да про которого ей все время э, транслируете фигура вашей матери ваши вот это вот э, старше, которая вас воспитала задатки все вот эти дала что она какая-то знаете космическая женщина уровень бог да и что ей никогда вот этот уровень не пробить вообще то есть в какой-то ей потолок установили своими вот этими, ну, возможно, вы не хотели этого, но таким образом, вот этими рассказами, да, и серия а-ля там, а, мифы, легенды, да, для нее это как-то, знаете, какой-то потолок, какой-то эталон, который она не сможет никогда произойти а, в семейном именно плане. А, Какая-то непонятная женщина, про которую вы рассказываете, да, а, как, э, с одной стороны, посмотри, какая она хрененная, какая она классная, крутая, статная, вообще просто э, породистая, ну да, жесткая, ну как есть, блин, так и говорю, что приходит, голубь, то рассказываю Это типа, с одной стороны, как э, смотри, кого я знал, а с другой стороны, смотри, ты никогда ей не будешь, то есть она как-то на это вот так вот смотрит, то есть в претензиозном какой-то э, манере по отношению к себе, при этом это все так э, вы заувалированно делаете, да? И у нее в голове складывается какая-то тоже картинка, какая бы она могла бы быть, но она как бы не такая. И у нее свои какие-то проблемы э, тоже с матерью тут есть. И вот это все, это как снежный ком, который, я не знаю... Даже не снежный как, как клубок, который невозможно распутать. Она хотела бы той семье, о которой вы рассказываете, о, о которой вы мечтаете, но ни тот, ни другой для этого никаких действий не прикладывает. Вы только разговариваете, говорите много-много. Часами можете об этом разглагольствовать. Но она и она в эту как бы игру с вами играет, но. По факту, я могу сказать, по всему этому раскладу, у вас это нехорошо, не так уж хорошо выходит, скажем так. Да? Давайте посмотрим, будет ли она как-то действовать. Есть какой-то мужчина, мужчина. Которая к вам никакого отношения не имеет, который влазит в эти отношения ваши. Тут еще, понимаете, с соперника какой-то прям из прошлого. Возможно, это как раз-таки ее бывший или что-то такое. Или фигура отца, возможно, это будет. Это тут не о вас речь идет, потому что тут как бы на вас карты такие в предыдущем еще, если вы варианте смотреть, там вышли как. Mm. больше как Паш, как рыцарь. Тут, тут король вышел, такой вот человек, который уже имеет вес. Он по факту может быть и никем, то есть там каком-то аля Петья Вася. Ну как бы не в обиду сказано, ничего против этих имен не имею, но я просто говорю, да, и с улицы. Но в этих отношениях с ней и вот именно с вами, да, он имеет для нее какой-то вес очень важный, и это связано с а, ее жизнью, а, эти а, как бы взаимоотношения между ними, вы не в силах вообще разбить никак, возможно, у них есть совместный ребенок или, я не знаю, какое-то дело совместное, ну, что-то такое, короче говоря. Тоже там какие-то созависимые, обезивные какие-то отношения, но из которых она даже до сих пор не вышла. То есть, возможно, у вас у обоих какие-то, знаете, отношения из серии заменительные. Не знаю, да? слышали ли вы о таких, когда ты расстался с кем-то, да, или ты там не можешь кого-то определенного найти, типажа, идеала своего, и ты пытаешься заменить это чем-то более просто, ну, попроще, короче, да. И вот эта вся как-то игра, там, прелюдия, как в голливудском кино. Короче, но это все херня полная. К чему все это приведет, да. Тут, получается, действует-то не она, а она какие-то знаки, получается, дает какому-то левому мужику, чтобы он эти вот отношения ваши влезал и приносил свой диссонанс а вы потом он, он как бы приходит уходит а вы живете все дальше вместе Ну, эти отношения рано или поздно закончатся однозначно, то есть, да, тут даже и сомневаться не стоит. Ну, как бы поиграли, хватит, но надолго ли вас хватит, это тоже вопрос. Ну, надолго вас может хватить на несколько лет. И вы также будете продолжать жить в иллюзии того, что у вас все прекрасно. Тут вопрос какой-то в плане денежным еще может быть за тот период жизни, который вы проведете вместе, да, с этой женщиной, то у вас какой-то совместный бюджет произойдет, ну как бы да, ну как бы так или иначе это ну, может случиться. И на тот момент, да, вам уже будет не совсем выгодно уходить из этих отношений, из-за просто меркантильных каких-то интересов. Возможно, уже любви не будет, но вы будете продолжать вместе сосуществовать, потому что вам просто, может быть, некуда идти. Не во что идти, да. Не в чем, грубо говоря, да. То есть вот тут об этом. Надо вам озаботиться сейчас о своей... Финансовой частью, а да, подготовить, как бы, Сани летом, да, что называется. Ну, для кого это интересная была информация, важная. Ну, я надеюсь на вашу обратную связь. Давайте посмотрим еще совет. В любом случае придет какая-то развязка в ваши отношения. Совет. Как бы знаете, не обесценивайте себя, свои какие-то дела. Кстати, кто спрашивал о детях? Детей, я здесь не вижу совместных у вас с этой женщиной. почему-то почему хочется это сказать. А если вы спрашиваете о том, что вот у вас есть дети совместно, я не вижу здесь детей. А что из этого следует? Я бы посоветовала вам сдать тест ДНК. Вот. Поэтому. Может, в этом есть кроется, обман весь. На этом я заканчиваю. Конечно, не совсем приятный был расклад, да, для некоторых. Но... Что есть, то есть. Надеюсь, была полезна вам. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Нажимайте на колокольчик. И до следующего видео. Всем пока-пока!